Раз всех приветствовать сегодня у нас уже 19 выпуск по этой теме серии трейдинг это просто как мы уже выяснили трейдинг это просто иногда это все в кавычках потому что но ну, это действительно непростое дело но как ни странно простые понятные стратегии которые легко применять даже ну, начинающему трейдеру они очень часто работают и выстреливают и вот такую одну из таких стратегий я хочу показать еще дополнительно сегодня по поводу нефти. Но, как видите, на графике нефть продолжает стоять в боковике. Насколько вы помните, заходил я 86-20. И до сих пор вот такое было резкое падение. Дошла она до 83. Я решил в этот раз выдержать эту сделку. 83 не стал ее закрывать. Хотя в прошлый раз я хотел это сделать. Была такая идея. Но до 83 не дошла сделка. А в этот раз, а соответственно, мы дошли до 83, но вот я пока эту позицию предлагаю подождать, подержать. Цель остается прежней. Цель 80. Соответственно, на 80 кроем весь объем. Ну, что будет, то будет. Не знаю, это все. Я надеюсь, через неделю уже разрешится. А сегодня я хочу показать немножко другую сделку. Сейчас вот я сделал такой. Сделал принскрин. Это мой любимый Сбербанк. Почему именно Сбербат? Ну, потому что другие инструменты, ну, у меня так не получается на них, а, не выстреливают такие хорошие а, по техническому анализу а, моменты, не выстреливают так, не получаются такие формации интересные. А вот здесь, смотрите, а, образовалась такая, ну, достаточно широкая, но, тем не менее, очень мощная такая зона поддержки. Вот начиная с 22 числа. И все, сейчас число, про которое буду рассказывать, это будет 28. Соответственно, октября. 28 октября. Как видите, вот эта зона. И от нее сейчас я покажу, что можно было всем сделать. И стратегия простая, понятная. Ничего несложного такого нет. Идея очень простая. Я эту тактику достаточно часто применял и показывал. Даже на, вот, на курс азбука скальпинга есть у меня. Я тоже ее там показывал. Стратегия, на которую я называю гарантированная сделка. Это... Время должно быть обязательно не торговое, такое тихое время затишье. Желательно брать инструмент, который слабо связан с, ну, с зарубежными рынками, вот скажем Сбербанк, Газпром, такие инструменты, которые с зарубежным рынком не сильно от него зависят. И у нас, как правило, вообще время такое затишье начиная где-то с часа и до открытия Америки. Вот с часа до трех, вот такой с часу до двух, такой до полтретьего, идеальная точка входа, вот по моей стратегии. Это быть, должна быть мощная уровень или зона поддержки, в данном случае это зона, и резкое к нему движение. То есть вот смотрите, здесь около 3-4 рублей мы прям пролетели буквально там за, ну сколько здесь, 20 минут, наверное, да, вот 20 минут. Пролетаем и резко бьется такая свеча и отскакивает. Ну здесь даже еще вот не так она прям ярко выражена, но все-таки здесь вот такой явный отскок. И просто заход. Заход фактически, ну, очень часто здесь бывает гораздо более длинная такая тень у свечи. И стоп очень большой. Но здесь смысл в том, что очень редко, вообще близко после этого, мы возвращаемся а, к этой зоне поддержки. И рынок не резко, а постепенно начинает, вот отскочив резко, постепенно начинает отваливаться, отваливаться, отваливаться. И отваливается ну буквально чуть ли не там до. Ну, по крайней мере, до открытия Америки. То есть, есть 2-3 часа спокойно, чтобы такой вот с посидеть э, и забрать свой профит. Вот, ну, вот здесь вот опять меня э, потянуло на круглые числа. По 37 ровно я решил э, закрыть половину и дальше закрыть э, при дальнейшем росте. Но роста никакого не получилось. Э, рынок ушел вниз и, соответственно, Uh, опять же, закрытие по той же цене 37. Потому что время уже к открытию Америки там приближалось, и уже в этой сделке ну смысл ее уже терять. То есть вот это именно в такой период затишья uh, тема работает. И совершенно правильно я сделал, что uh, не стал больше ждать. Потому что если мы посмотрим на график. Если мы посмотрим на график, давайте я вот так вот uh, уберу. Картинку, чтобы она вам не мешала посмотрим на график то после этого соответственно что вот это, это у меня пятиминутка первый отскок вот, покрытие второй отскок, вот на этих свечках э, выносных было покрытие там минутка был график мы возвращаемся практически э, в точку вот, э, к зоне поддержки пробиваем даже ее ну, точнее в нее заходим но зону не пробиваем и до самого конца дня мы находимся. Фактически до конца дня мы так ее и не пробили. Пробили только в 10 часов следующего дня. Но фактически у вас было время спокойно подумать и закрыться. Но вот такой уже цифры 37 мы уже не достигли. То есть вот тема. После часу дня ищите такое вот резкое движение. В какой-то мощной хорошей зоне поддержки или сопротивления Это может быть и движение вверх. И потом плавный такой откат. Ну, даже он обычно бывает без таких вот резких коррекционных движений. Сделка не требует какого-то такого мастерства, каких-то навыков, навыков. То есть, ее можно вполне отыскивать на графике и отрабатывать. Спасибо всем за внимание. И надеюсь, что в следующие, через неделю мы сможем по нефти понять, какие, -то, какие у нас получились результаты. И ну, закрыть профит или закрыть стоп без убытки. Спасибо всем за внимание.